всем привет ребят с вами как всегда антон ларин и сегодня у нас большая подборка самых крутых и интересных средств передвижения которые только существуют в мире я уверен многие из этих видов транспорта вы увидите впервой я надеюсь вы оцените мои старания по заслугам и поставите большущий палец вверх и подпишитесь на канал если вы еще этого не сделали ну а теперь присаживайтесь поудобнее и обязательно смотрите до конца в конце у нас конкурс на 1000 рублей которую любой из вас сможет забрать себе ну а теперь мы начинаем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 А это Ford Model T, также известный как жестяная Лизи, автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 годы. Первый экземпляр Model T был собран на заводе Пикет в Детройде, штат Мичиган. По своим техническим характеристикам, комфорту и оборудованию, он не просто не уступал большинству автомобилей своего времени, но и превосходил многие из них по надежности и долговечности. Габариты и объем двигателя Model T соответствовали современным моделям среднего класса. Кроме того, в отличие от последовавших за ним массовых европейских малолитражек, он создавался в качестве полноценного семейного транспортного средства для страны с большими расстояниями и плохими дорогами, приспособленного для дальних поездок и обладающего соответствующим простором, комфортом и запасом прочности. Машинка, показанная на видео, лишена двигателя. Но ради такого дизайна можно и покрутить педали. Она полностью черная, за исключением руля. Фары светящиеся, так что можно смело кататься даже вечером.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 те же ребята из самых разных фильмов то и делали, что догоняли автобус пешком или на скейтах. Но я уверен, что будь у школьников такой вот вариантик автобуса, они всегда не то что к первому уроку, они еще до прихода охранников бы успевали. Весь секрет хранится в... А хотя чего я пытаюсь замаскировать это? Вы уже и сами все поняли. В этой огроменной турбине сзади, из которой то и делает, что льется пламя. Короче, тачка... <кхм> Очень мощная.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 и выражение легким шагом здесь к месту. Но повторюсь, меня такие штуки всерьез пугают. Лучше уж стандартные велосипеды. Хотя, ради эксперимента можно и попробовать. Ё-моё, они что, соревнуются, у кого будет ниже велосипедист? Не понимаю я эту моду. На нем же даже по лужам не прокатиться, ведь испачкаешься.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 Но начну обо всем по порядку. Помните фильм «Трон»? Тот самый, где люди передвигались на таких суперкрасивых мотоциклах? Так вот, каждый из них имел низкую посадку, и человек как будто лежал на байке. Ребята из этого видео решили принять вызов режиссеров фильма и тоже сделали что-то похожее. Назвали они творение коротко и со вкусом. «Гравити байк». Он имеет минималистичный внешний вид и, мягко говоря, нестандартное строение. Человек чуть ли не касается своими коленями земли во время езды. А с виду это смотрится так, будто байк сломается от первой ямки, и парень улетит в тартарары. Но судя по тому, что езда закончилась успехом, байк не так опасен. Ну или ребята, счастливчики. В общем, проект остается под вопросом. Напишите, что думаете о нем в комментарии. А следующим транспортом у нас на очереди будет довольно необычный и специфический байк. Необычен он тем, что имеет вот такой вот странный вид.